интересное для людей для людей вот чтобы как бы ну я вот тоже люблю смотреть бывает анекдоты вот и как бы но в основном рассказывают дилетанты как бы вот такие как я например я себя считаю в этой сфере я пока только учусь рассказывать да. дилетантам я еще и плюс мой возраст наверное молодой вот да. а мы уже пожили и жизнь да. уже увидели и рассказываете как-то более а я в газете интересно. читала вот этот анекдот